Тиски станочные, поворотные, жестко фиксирующие тип 3418QM16 идеально предназначен для проведения высокоточных работ с фрезерными, шлифовальными, сверлильными и прочими станками. Тиски имеют линейку по размерам шириной губок от 100 до 200 мм. Изготовлены из высококачественного чугуна, что гарантирует его высокую прочность при любых видах работы.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 Параллельность направляющей поверхности тисков к основанию 2 сотых на длине 100 мм. Перпендикулярность неподвижной и подвижной губок к корпусу тисков 0,05 на длине 100 мм. Специальный элемент в подвижной губке при возникновении рабочего давления в горизонтальном направлении увеличивает прижимную силу заготовки к корпусу тисков. Это не позволяет выдавливать деталь и не может деформировать форму поверхности.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 Тиски быстро перенастраиваются на любой допустимый размер и позволяют надежно зажимать детали с большой силой и высокой точностью, облегчая работу.